Привет всем, с вами Юрий Худаченко. Сегодня я вам расскажу, как рассылать массовые аудиосообщения в социальной сети «Контакт». Личным сообщением. Именно не создавать, а рассылать с помощью готовой ссылки. Ну а как создавать сообщения, я думаю, вы знаете. Что для этого нужно? Для начала нужно создать файл самого голосового сообщения. Нажимаем сообщение. Я в этом случае буду отправлять самому себе. Вы можете любому человеку. Нажимаем микрофон. Один, два, три, запись звука. И отправляю. Ну и прослушал. Один, два, три, запись звука. Вот, голосовое сообщение создано. Сейчас нам нужно получить его ссылку. Как это сделать? Нажимаем на пустом месте правой кнопкой мышки. Просмотреть код. Выходит панель вот такая. Здесь нажимаем кнопку консоль. Внизу выходит такой курсор. Здесь нужно будет ставить скрипт. Вставляем. Скрипт будет в описании под этим видео. И нажимаем кнопку Enter. Все. Вот ссылка, которая нам нужна. Нажимаем. И это можно закрыть. Нет, попробуем. Ну и прослушаем. 1, 2, 3 запись звука. Тот же самый голосовой файл, только преобразован как через ссылку. Отправляется. Да, да, кстати, важно, ссылка будет работать в том случае, если вы будете работать только со своего аккаунта. То есть если с другого аккаунта отправлять ссылку, она не будет работать. Дальше идем. Как еще можно отправлять сообщение голосовые? Нажимаем музыка. Вверху в правом углу есть такое облако со стрелкой. Нажимаем на него. Здесь можете почитать, аудиофайл не должен превышать 200 GB, должен быть в формате. То есть, самое главное, чтобы формат был. Выбрать файл. У вас должен быть готов уже файл записан, это можно сторонник сервиса сделать. Вот у меня есть здесь проба. Нажимаем и открыть. Все, вот этот файл. Тут написано без названия. Мы его редактируем. Здесь мы пишем. Пустим имя. Здесь название. Это может быть ваша презентация какая-то, либо просто какой-то подкаст быть. То есть, что вы продвигаете, что вы хотите донести, то и сохранить. Вот проба Дальше идем. Выходим сообщение опять. Голосую. Нажимаем на скрепку. Я вот взять. Вот она проба. И прикрепить. И отправить. Ну и прослушаем. Один, два, три, запись звука. Один, два, 3. 1, 2. Ну вот, собственно, вот такие два способа нехитрых, как можно отправлять голосовые сообщения. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну и все. Всех до скорой встречи.